Это настоящий клоной. Отпустили бы его. Установка в масле. Нам. Люди, аксероны, а кто вы? Мы и наших встреч рады, знаем все расклады. и только один пустьят. Не летает наш алиса, не звонят на разные. У нее симпатички,